там, возле той колонны, Одиноченко Павел, это сотрудник отдела отеля, полиции. Павел, подскажи, а ты меня сейчас зачем руками трогал? Тебе места не хватало пройти? Ну это да, зрение, читай, Одиноченко, что-то фамилия знакомая. ё так это ж ты! Ты ж меня пи***дил, задерживал, телефон и все изымал нам. Из квартиры? Начал меня, ногами, руками. с квартиры? Да! Он тебя узнал? Конечно! Представились бы хотя бы. Имя назвали бы. Лимо, чип, либо бирка, наука. Одиноченко, Прошу. Павел Александрович. Не обязательно стерилизация. Что вас полицейским сделали, что ли? Вот так встреча. Ты что, я не узнал, что ли? Пришел как ни в чем не бывало такое. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я говорю, удостоверение. А где значок на груды? он проходит, типа, у меня так. Раз в это он был? Да! Как служба-то идет? Да, нормально. Нормально? Вот он тоже там был, он тоже там рукоприкладство ко мне применял. В аппарате губернатора был, вроде как в охране, нет? Его явно понизили, потому что раньше он был весь такой над... Из Авроры петрушку сделали. А что, отдел это, расформировали? Всех прессовал по квартирам, шастал, как у себя дома, митинги короче. Охраняют. А сейчас митинги охраняет в мороз. Три вот этих полоски, это какое звание? Сержант? Не повысили, не понизили. А эти разговорчивые такие, вот себе классно общаться. Благодарствую за службу. Был, в кавычках. я это так мальчик. порадовался видеть его в этом шапке у в это на улице а, по рукам пошел да вот вот поэтому их и заставляет маски с диоксидом титана носить что-то уже какой-то протокол что ли составляет с администрации они представитесь эти знают свое дело. молчат и все представился и молчат ну вот где наш любимый неупокоев с якобы сломанной спиной тем по какому поводу собрались ну как это не касается это каждого касается у каждого в доме тепло есть городские тепловые сети хотят перейти дать полностью в частные руки. А они все равно прут своим путем. Ой, ну да, натуральная прихватизация. 20 к 1, да, что я вот на него бы попал или он на меня. Первая наша встреча без твоего рукоприкладства. То, что оправдывайтесь, это уже хорошо. Дружка там не прижила. Ясно. Смотри, все беркованы, Слышь, Все беркованы, все чипированы, все стерилизованы и стерилизованы. Отрабатывают на собаках пока что. у них без GPS просто этот. Штрих чтобы их опознать. Там три индикаторы: климо, чип, либо бирка НОХА. GPS трекинга нет. И обязательная стерилизация. Пресидирови ушел с ГС, Шувалов взялся за ГТС. Здравствуйте! Здравствуйте. Начинаете уже, да? Да. Отлично. Сколько там по времени? Ну, 20. Вы уверены, что все в порядке? Здравствуйте. Здравствуйте. Так, а кто представитель здесь? Я по вымоченному. Так, как? Да. Ханги. Так можно, фотографирую полкана, правильно? Ага. Там вас предупредить должен быть. Ну, встаньте тоже там, чтобы не было. А вы для кого фотографируете? <связывая> <связывая> <связывая> вы там обсуждали это с администрацией, это я не знаю. Для администрации или для Кондрашова? С администрации обсуждали. И вместе с полицией там... Ну, я-то не в курсе, это... я пресса. Встаньте, пожалуйста, тоже да, видишь. Это наш плакат. Антон? Во. Денис. Ну, спасибо. Что, Человек-то нашел контролировать ситуацию. Антон, а, спасибо большое. Заходите еще. Представились бы хотя бы, имя назвали бы. Я вас прошу, представьтесь, пожалуйста. Там даже бе -сверинство бе -сверинство. Покажись, пожалуйста. Вот, денежка там у вас, да? В удостоверении. Так, Одиноченко Прошло. Павел Александрович. -то что то запрещает в... предложить удостоверение. Фамилия знакомая. Он тоже применял физическую силу к журналисту. Чтобы вы знали, да, кто такой Одиноченко Павел. Когда меня полтора года назад задержали незаконно, одели наручники, посадили на стол, одели пакет на голову, начали избивать, пытать электрошокером через дырочки в пакете. Я видел троих полицейских. Это единоченко Павел слева сидел за столом, прямо сидел Денис Душин, а справа сидел Бабушкин Антон Владимирович. Он включил музыку и вот под эту музыку они втроем сидели и смотрели, как меня избивают. Кто меня избивал, я не видел. Это били сзади. Сыпались разного рода угрозы, но факт в том, что и Одиноченко Павел, и Бабушкин Антон Владимирович, и Душин Денис, они сидели и бездействовали. Хотя обязаны были пресечь изменение человека. Должны были пресечь причинение вреда человеку. По сути, они являются участниками данных преступлений. А далее я расписываю, чем он знаменит, почитайте тоже. И оказывается, он выступает в школе, то есть рассказывает родителям и ученикам. Какие-то свои, свои умозаключения, заключения. Чему может научить, то вот, вот такой сотрудник полиции? Фамилия знакомая. Что вас полицейским сделали, что ли? Почему? Павел. Ты что, я не узнал, что ли? Я тебя узнал. Вы всегда в полиции работали. Как? Ты же в аппарате губернатора был, вроде как в охране, нет? Тогда? Я не был никогда. Нет. А что Ты так это? Писать. А где значок нагрудный? Ну, а зачем, а зачем он? Ну как, в общественном месте службу несем? Я могу тебе показать его, если бы. А? Я же показал. Покажи, да? пожалуйста, значок. Ну, я же показал. Значок нет. Я достал удостоверение. Ага. -а -а. Ты можешь попросить? Я тебе покажу. Так, 005088. Да, восьмерка. восьмерка затерта. Да. Последняя. Восьмерка есть. Ты же это не делаешь. Михаил а? да? Как служба-то идет? Да. Нормально. Нормально. Оперативник отдела Э, который это, участвовал в моем задержании три года назад. Одиноченко павел. Вот так встреча. Дважды в квартире у меня побывал. Еще один Что здесь собрались? Здрасте. Здорово. дышим. Здрасте. легальный Здрасте. Здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Удивляет слово легальный. Что-то уже какой-то протокол, что ли, составляет? А сотрудники, да? А что это, протокол, что ли, какой-то или что? Нет, не протокол, это отмечаем, кто старше. Cool. А. Кто а вы тоже, да, полицейский? Нет. Нет? Администрации. С администрации? А не представитесь? Представьте. пожалуйста. А? Степанян Эдуард Мартунович. Степанян Эдуард Мартынович. Все, давайте. Пока вы здесь, Где? да? Хорошо, хорошо. хорошо. Не ожидал, не ожидал. А что, отдел это, расформировали? Нет, его никто не расформировал. А? Нет, отдел также, если его никто не расформирует. Ну, вроде Просто он как охрана общественного порядка, у нас сейчас массовый митинг проводится. Плюс помимо этого митинга. Есть другие мероприятия, и сотруднику задействуют также на ООП, на храм общественного порядка. А три, прокурор, три, три вот этих полоски, это какое звание? Это сержант. Сержант? Да, удостоверение указать вам. Вот, Ничего у вас там, изменения по службе не произошло? Привет. Ну, нет. А что там произойдет? Не повысили, не понизили? Повышает и а понижает по сроку службы. По как сроку много? службы? Полностью. Время подойдет, повысили. Да, идите, пожалуйста. Ладно, счастливо. Да. Благодарствую <laughs> за службу кавычках. Ты yeah. его a... Конечно, у yeah. меня yeah. пиздец, блядь. Ты <laughs> Такой добрый. Что добрый, блядь. Пришел как ни в чем не бывало такое. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я говорю, удостоверение. Yeah. Вот если бы я удостоверение не, -не, не спросил, я бы никогда не узнал, что это он. Вот. <laughs> удостоверение читай одиноченко, что-то фамилия знакомая. Ё-моё, так это когда ж ты, ты ж меня пи***дил, задерживал, телефон и всё изымал нам. Из квартиры? Пи***чил меня, ногами, руками. Из квартиры? Да. Когда дверь выносили? Вытаскивал, да, первое задержание, он меня оформлял. А он тебя узнал? Конечно. Я говорю, так ты, это ты, он, да, я говорю, так ты меня хоть узнал, он говорит, да. Он говорит, что молчишь, Хоть бы поздоровался! А ты его фамилию откуда знаешь? Мы судились где-то? Ты где ч, я всех знаю. Не, имею в У меня свои. Ты на него подавался? Нет. А что на них подавать? Вон! Вон сейчас подходил полицейский, который забирал у кого с А, это администрация, что Да, там двое сидят. Да, там. эти. Эти знают свое дело, молчат и все. Представился и молчат. А эти разговорчивые такие, вот себе классно там общаться. восьмой отдел, что ли? По он же на этом, помнишь, эта встреча с губернатором была, где мы снимали? Да. На второй встрече. Вот он тоже там был, он тоже там рукоприкладство ко мне применял. Не помнишь? А, двое. В белой было, рубашке да? такой был. Да. сидело, ты да. сказал, вот они, меня забирают. Павел, подскажи, ты меня сейчас зачем руками трогал? Тебе места не хватало пройти? Ты зачем меня трогал руками? А зачем руками трогал? Тебе места мало было? Для вас делать. Ты ко мне. Я применяешь вас физическую силу? Я сейчас вас уведу. На каком основании? Препятствуюсь журналистской деятельности. Вы сейчас отвлекайте меня от работы. Препятствуешь с журналистками. Сейчас меня отвлекается от работы. Девушка, вы меня сейчас Я осуществляю профессиональную журналистку деятельность. Я с вами веду сейчас монолог. Что? Я с вами сейчас веду монолог. Монолог? У меня есть свои задачи. Здесь. Пожалуйста, садитесь, я вас не отвлекаю. Вот я стоял вот тут вот, и ко мне подошел Одиноченко Павел. Это опер отдела Т, видео я уже выложил у себя на канале. В общем, Одиноченко Павел проходил мимо, ему показалось, что пространства для прохода мало, и он решил подтолкнуть меня под за локоть. ну так демонстративно. Когда проходил мимо, когда я там стоял, вот. Я тут же взял, включил видеокамеру начал снимать. И он ко мне опять снова применил физическую силу. В его действиях присутствуют признаки совершенного преступления по статье 144, часть 2. Вторая. вторая – это воспрепятствование журналистской деятельности с применением физической силы. И также он угрожал. Он говорил, что я вас сейчас отсюда выведу, вы мешаете моей работе, я при исполнении, что-то такое. Ну, на видео посмотрите, там уже есть. В общем, если что-то случится, все претензии к одиноченко, к Павлу. Я, я, я там стоял так, снимал, он проходит, типа, у меня так, раз, да? А это он был? Да. Слушай, ну тебя везет на него, по вообще. вообще, они, видать, я не знаю, как, они знают, что я здесь буду, они его присылают. Иди, пообщайся со старым знакомым. А я думал, ехать или не ехать, не зря съездил. Ну, его, его явно понизили, потому что раньше он был весь такой на джипах, на этих, на бэхах ездил там. Всех прессовал, по квартирам, шастал, как у себя дома. Митинги короче. Охраняется. А сейчас митинги охраняет в мороз. Понятно. Не повезло мужику, честно сказать, ну, просто разна... снарядка пришла. Но это помню. после того произошло, как, это, как вот он на встречу с губернатором толкнул меня, то есть на прессу а -а -а. наехал. И я это озвучил губернатору в лицо, прям я же с ней разговаривал, ну, говорю, да, да, чё, обеспечьте это безопасность, в, в конце было. концов, что вас пресса прессует на, на, на встречу с губернатором. Первый вопрос от меня по поводу общественной безопасности с Дело в том, что полчаса назад я выложил на Ютубе два видео. На них четко видно, как там, возле той колонны, одиноченка Павла, это сотрудник отдела полиции, применять ко мне физическую силу, угрожает и требует, угрожает меня вывести из здания. Я приня, нахожусь, я журналист, и это получается признаки преступления по статье 144 с применением физической силы Евросоюза. Я от вас требую обеспечить безопасность. Прокурор здесь, пожалуйста, давайте принимайте мое устное обращение. Факты применения физической силы на лицо, 144 статья, состав преступления есть. Я делаю устное завет, это, обращение согласно закону 59 Статья, статья 4.2. Отлично. Это когда это было? Ой, год назад, что ли? Да вот тут мы, кстати, с губернатора, с народом. Вытягиваем или что? Конечно, стоим. Так, короче... Престидр и ушел с ГЭС, Шувалов взялся за ГТС. Вы уверены, что все в порядке? Штук 8 фоток надел. Это, что, прокомментируешь? По какому поводу вообще собрались? По поводу очередной попытки приватизации в нашей стране, которая проявилась в концессионном соглашении, по которому наш ГТС хотят отдать в частные руки. Сейчас он принадлежит городу, якобы, чтобы его модернизировали. Хотя и так мы видим, что трубы постоянно меняются как бы в нашем городе, да? Прям таких критических проблем нету с подачей горячей воды. Какая потребность? Мы уже не какой-то мухасранс, мы Сургут, блин, богатый город. Какая потребность в модернизации там, в отдаче бизнеса? Или у нас чиновников не обучают там по крутым всяким дипломам М МБА, да? В Академии Ранхикс То есть у нас чиновники Вроде как умеют управлять этим хозяйством Зачем отдавать это бизнесу да? А если чиновники не умеют То извините меня, наймите других чиновников да? Успешных менеджеров вот. То есть понятно То что если передадут частные руки Тарифы резко взлетят вверх И жители сейчас не понимают вот. Многие скептически относятся Но когда вырастут тарифы Будет уже поздно Потому что а, часть трубы уже отдали, э, С, СГУС, да? И часть трубы это ГТС. Уже, уже как бы половина частная. А если все будет частное, то все конкретно присядут. А потом и воду заберут холодную. Так что, ребята, не спим, действуем. Я так понял, сейчас вот городские тепловые сети хотят передать... Полностью в частные руки. Но они уже наполовину частные. То есть ООСГС контролирует половину трубы. То есть мало того, что у нас мы платим за электричество при его производстве, то есть электричество вырабатывается за счет выработки тепла, за счет сжигания газа, и получается, производится пар, который потом поступает в трубы каждого дома через общегородские трубы. И, получается, город охлаждает вот этот пар для да, электростанции. Мы, охлажда мы охлаждаем да, мы, крес, мы... и платим за это очень большие деньги. Мало того, Хотя что мы поможет... платим за электричество, так мы еще вот, это, типа, вот этот пар охлаждаем. Электричество понятно. Он как бы происходит, да. электричество продает. Опять же, электричество уже все частное. Господин Чубайс у нас все поделил давно все на мелкие конторы раз. ГРЭС-2 вроде как немцам, У да, нас на черном, Да, ГРЭС-2 немцам принадлежит. У нас на Черном мысе постоянно вырубается электричество. Вот можете по, пройтись, пообщаться по домам, по коттеджам, там, по домикам, по избушкам. У всех Давай, вырубается так. постоянно электричество. Вот результат приватизации. То же самое будет с горячей водой. По идее, нам должны платить за то, что мы охлаждаем вот этот парк. А в безоплатно должно быть. Ну у нас наш народ отказался от коммунизма и выбрал капитализм. Вот покушают, может передумают. Думаешь? Блин, я так не ожидал этого Одиноченко встретить вообще. Я хотел, чтобы он маску снял, чтобы с, это, с фото в удостоверении сверить. А когда я прочитал одиночника, я что-то стерялся. Я думаю, о, ни хрена себе! сколько лет сколько лет. но он мне значок удостоверение все показал О, я Короче, все ребята одними митингами конечно шуму мы подымем но результата особо не добьемся нужно чтобы каждый человек писал всякие запросы формировал все органы власти участвовал во всяких сборов подписей сам организовал что-то какие-то сейчас соцсети есть инстаграм Вконтакте, да, то есть можно Обращаться к своим соседям В, чат, в чатах группы Вот Если бы люди не спали, а что-то делали То шумов было бы больше И депутаты не такие Довольно такие люди, чиновники И они бы, ну на год бы На два они бы притихли Потом опять конечно это все начнется Но нужно показывать вот, Что мы жители есть, мы против И надо свое мнение иметь Хотя бы по крайней мере детям не будет стыдно. Даже если мы пройдем, детям не будет за нас стыдно. Ну, мне уже не стыдно, то что я сюда пришел и я не знаю, может проведение или нет. Ну в общем творец меня отблагодарил вот этой встрече. Я так порадовался видеть его в шапке ушанке в на улице. А мы рады то, что пресса приходит, освещает наше мероприятие, потому что ну как, независимая пресса блогера, потому что, как вы видите, наши главные СМИ там, Синес, ТВ там, ну на такие митинги не ходят. А вы их приглашали? Мнении. Конечно. О -о -о. Ну вот где наш любимый Неупокоев с якобы сломанной спиной? <свистые> Ой, а что ты Вырубился. Вырубил. Он замерз походу, смотри. А, ну все, да. Ты как на это на посту стоишь, охранник? Это чисто для инстаграма. Денис, а что такое СГС? Сургутские городские э, это, электросети? Энер... Нет. Энергосети? Энергосети, там что-то там. Сейчас скажите, А, а чего это... а а а а они ушли, я не понял. А, их приватизировали, да? Да, да. Это которые за электричество отвечали, за передачу электричества? <связь> Вообще там было РАОЕС сначала, потом Тюмень Энерго, сейчас, блин, Россети. Там такая, блин, передача, как грязь постоянно из рук в руки. Недавно Еон был, сейчас уже там какой-то... Перепродали, что ли? Уже? Да. Да. Вот только недавно Еон был, сейчас там... А, Юнипро уже. А, по рукам пошел. Да. Вот, вот поэтому их и заставляет маски с диоксидом <с титана носить. Да, саргетские городские электрические сети. Он одиноченко, Павел, опять идет. <смех> ну его заставляет, вон, видишь, по телефону команду дают, иди обратно. <смех> Павел, а твое личное мнение можно узнать? Николай, не мешайте мне исполнять мою служебную должность, хорошо? А, ну, то есть ты при службе, это, по... при службе. на личные вопросы не будешь общаться? Нет, не буду. Добро. Если что-то хотите спросить, подойдите после того, как мерзать и Я... А, добро. Интересует мнение по поводу, как относится, как житель Сургута временный или постоянный, не знаю. Ну, вообще, вот как, вот по всей стране планируют такое делать? Передают городские тепловые сети в частные руки. ГРЭС уже передали немцам. А вот городские, вот этот, городские электросети уже тоже передали. Вот сейчас тепловые сети. То есть, тепло за отопление будем половиной раза больше платить. Вот такой вопрос интересует. Ну, мне кажется, раз Павел здесь, то ему, наверное, тоже не безразлично, это, правильно? Мы же с тобой здесь. Я очень надеюсь. Нам не безразлично. Ну, у сотрудников есть какие-то эти аккаунты с ненастоящими именами, где да они могут высказывать свое личное мнение в соцсетях. Я так полагаю. Да нет. к души свой здесь. Навряд да ли есть такие сотрудники, конечно. Ну как, навряд ли. Вы же да. мою технику всю изъяли, за меня там нет. общались. Я, я с сотрудниками много общаюсь. Они... Своё личное мнение в устной форме высказывают очень радикально. У бывает. них, знаешь как, у них не скрытые аккаунты. Они заходят в дом, по, по, по, по, по, по фальшивым постановлениям. Выносит всю технику, приносит ее себе в кабинет, ставит на рабочее место, подключает все и под моими аккаунты под твоими, под моими, короче. А слышишь, под твоим аккаунтом да, все, да, да, да, начали переписываться со всеми и высказывать да. свою точку зрения. Вот тут они, видишь, молчат типа при исполнении. А там они во все чаты залезли, со всеми пообщались. Это, правда зачем Всех спровоцировали, свое мнение высказали, скажем так, душу излили. Ставаются, Привет. Да? Господа, протестующие. Короче, зачем создавать, там париться, там сим-карту искать? Конечно, Ой, конечно. В, любую зал, квартиру, в любую квартиру заходи, бери любую технику всю. Ну так-то да. Да. Причем не только мою, но и отца всю технику вынесли, и какие-то денежные переводы совершали. СМСки, все, есть доказательства. Ничего не сломали там? -то? Да все поломали, все отформатировали. Дверь-то а починили? А? Нет, теперь... конечно. Народ, народ по... починит а? Когда... а, кстати, когда дверь-то восстановить? А, я вас я сейчас на исполняю, Нет, а то есть злиться уже начинаете. Ладно, не будем мы с вами сейчас. После мероприятия договорились а, а дверь народ восстановил через полгода. А тебя скинули, да? Да. А -а -а. Ну, хотя бы... Так что у меня теперь народная дверь. Ну, круто, коммунистическая. Кто-то что-то хочет сказать? Желающий есть? Нет. Чем, по какому поводу собрались? Что Мы думаете про приватизацию ГТС, передачу частного да. Почему? Почему? Потому что это приведет к росту тарифов. Коммерсанты они не думают о дороге, не думают о прибыли. Капитализм, детка, капитализм. Все, что я сказал. Благодарствую. Все за это стоят, так что. А ты уверен, что маску полезно носить в такой мороз? Ты сносишь? Не... Это шарф. А суть какая? Шарф полезный, а маску вредно. Мы не по этому поводу с Сейчас воздухом дышишь и... Ты, ты не отвлекай, дай мне с народом пообщаться. Не, просто переживай. Что, против тоже? Да. Что ты, Павел, опять ушел? Ну, что он туда-сюда? Бегу, Бегу погреться, сторону, надо сторону. плавно. На улице. Не, он просто понял, что не получится просто так постоять. Я все равно буду с ним разговаривать. Он воспользовался моментом. Ну да, видишь, он уже мне предупреждение сделал какое-то. Да. Че, тоже против? Передача. Против всех. Против всех? Кто пытается передать это? Против прихватизации. Прихватизации? Называйте вещи Ну да, натуральная прихватизация. И главное народ же все время высказывается против, а они все равно прут своим путем. Почему они так делают? Неактивно народ участвует. Неактивно? Конечно, надо проявлять свою гражданскую позицию. Ну вот мы проявляем, мы пришли. Даже Павел Одиноченко пришел. Любую диктатуру можно пересилить, мне так кажется. Любая власть – это диктатура правящего класса. Поэтому правящий класс сегодня – капитализм. Соответственно, основная цель, идеология его – это получение максимальной прибыли. И неважно, каким путем они это делают. Есть возможность – законно делают, нет – переписывают законы. Все. Так что никакой свободы нет и не будет никогда. Есть, есть свобода. Фобода Просто это? я смотрю, на, на, на то даже, смотрите, даже никто ни разу не подошел, не спросил, что по чем. Потому что это лично их не касается. Вот да, когда... Ну как это не касается, это каждого касается. У каждого в доме тепло есть. Никто не видит угрозы. Есть, а когда это коснется непосредственно его бюджета, он куда пойдет? Он не пойдет к главе города, он пойдет в управляющую компанию, скажет, что это вы нам тарифы забираете. Вот вся логика. Тут заложниками становятся управляющие компании, товарищи. Ну да. Вот и все. Но это о чем говоришь? Что народ либо не знает? Не знает. И все пользуются этим. Да. Там тихо. Деньги Только любят тишину, они тихонько, тихонько все делают. Вот опять же, я так понял, вы уведомили все СМИ, да, о том, что здесь да, будет да. по всему городу. Сколько? Это же не единственная точка, правильно? По городу. Нет, конечно. То есть где-то да. 20 точек, насколько я слышал, да? Да, да, да. По всему городу. Да, да. Поэтому вся полиция задействована. У них сегодня рабочий день полный. Вот какой шанс, да, вероятность, что. С ним попадет это? Нет, что. Да я опять про этого одиноченко. 20 к 1, да, что я вот на него бы попал, или он на меня. Как так получилось, что я вот сюда пришел, и он, и он тоже именно сюда пришел. Это уже с другой. Где. Ну да. А, возвращаясь к теме. Вот смотрите, даже вот что, посигналил, да? но ну, это, наверное, это. ДТП, Свид? чтобы избежать. Да, чтобы ДТП избежать. А так вот я смотрю, слушаю, ну никто не подошел, никто даже не посигналил. Не-не-не, а нам посигналил. Нам, да? Во, первый, значит, посигналил. Значит, народу не безразличен, значит, до народа надо доносить информацию. Вот чем мы и пытаемся сделать. Единства нету. Единства. Все, орден, Каждый не сам перестал. по себе. Стараемся. Я вот, я вот пришел, несмотря и на мороз. Не просто против чего-то, а за что-то конкретно. Что мы надо? За, мы за доступные тарифы, за доступные. Как это реализовать? Как что нужно это... сделать? Как это реализовать? Да. Эффективное использование имеющихся ресурсов. Вот так и По-другому не То есть чиновники не, не умеют сейчас управлять процессом. Да. Это, это первый момент. Второй момент это соотношение цен должно быть в соответствии с затратами. Сейчас не умеют капиталисты правильно считать. Или точнее умеют свою пользу считать. У них задача минимум затрат, максимум прибыли. Если бы они платили за тарифы, тогда бы они, наверное, думали бы, о, как бы снизить тарифы. А поскольку мы с вами платим, и они получают прибыль, у них нет интереса экономики. Все. Это все мифы, сказки о том, что капитализм там или частность собственник хозяин будет стремиться к эффективному использованию. Нет. Установи монопольные цены и получай прибыль. Какие тебе эффективные, Зачем это? Не нужно. Так или иначе, капитализм стремится к империализму, захвату новых территорий. К укрупнению и захвату новых территорий. Это его, это его сущность. Соответственно, есть заинтересованные лица, которые хотят все энергоснабжающие организации. Под себя подмять. Благодарствую. Угу. Что ты хочешь, собраться где-то? Да, сейчас поедем, поедем. Можно? Погреемся, чай попьем, пообщаемся, замерзли все. Ну не буду мучить это, тебя. Ну, хочу сказать благодарствую за то, что это первая наша встреча без твоего рукоприкладства. Благодарствую. Рукоприкладство не снимался занимался. Например, да ладно? Если, Правда что ли? Если я и применял физическую силу, Так. допустим, на встрече губернатора. да? Так. Ну, сейчас вот даже на камеру буду, не стесняюсь этого. Все было в плане закона. В плане? В плане было закона. Вы препятствовали моей служебной деятельности. Да ладно, я стоял, снимал вот так. Ты сзади да. подошел, локтем не откнул. Нет, я вас не тыкал локтем. Я аккуратно у а вас в ладошку попросил, взял залог, как и попросил отойти, чтобы не мешать. А что, там мало места было для прохода? И полтора полтора метра, метра было. Это не проход был. Вы меня вы дестабилизировали обстановку. -то. Каким Были образом? Стоял и снимал на, это, и вот так, так же? несколько раз если попросил, а то не А, ну благодарствуй. То, что оправдываетесь, это уже хорошо. Я не оправдываюсь. Благодарствуй, всего хорошего. Всего доброго. Что, что, там да? еще один митинг, да? Да, да, да. да. Здесь да. много. 20 штук 20, 20 точек 20, 20 по городу. -то. Это, это Тоже полицейский представлен. Ну, наверное, опять же этот отдел весь напрягли. <с они <с все <с это... Если 20 точек по городу, сколько надо полиции блин, ну. охранять. У нас не, только не, там два. Не, ну хотелось. по идее 20 полицейских, вот по одному на каждую точку. У нас двое я видел там. А -а -а. там через дорогу. А -а -а. Ну там еще какие-то росгвардийцы подъезжали. А -а ну, росгвардейцы, да, чисто случайно. Если а чиновники это с какого отдела? Да, и чиновник какой-то. Два чиновника на белой Киа сидели. Которые с документами. Это какой отдел? А хрен его знает. И если на каждом митинге такие чиновники, это сколько, блин? Сорок чиновников задействованы. Сорок полицейских сорок. административных работников и сорок полицейских. Нормально сидеть системы вот что гтс творит ну это же не гтс а не церлла правильно это администрация именно да? да да они же отдают им же не надо то у них не профильный актив заботится о жизни и здоровье населения это не их актив ну они же вот у нас был, тут стоял первое градообразующее предприятие консервный завод Эвакуированный с Одессы во время войны Кормил весь фронт до, до нефти тут кормил весь Сургут как бы да? Все работали, рыбу ловили И это вот стратегическое предприятие недавно было ликвидировано Современными топ-менеджерами Причем там стояло импортное оборудование современное они его обанкротили и снести надо. Подчистую Потом то же самое произошло с совхозом север. Они в него вкидывали кучу денег. Тоже стратегическое производство, все-таки продукты питания производили в северных условиях. Вот. Потом наверняка откроют агрокомплекс, какой он современный, построят теплиц, приведут инвестора, да, как это сейчас происходит в других городах. Но у нас эти теплицы были, их почастую снесли сейчас. То есть. Они, короче, сносят все советское и строят все импортное на инвестиции. там, Либо покупают, как рыбу мы теперь покупаем черти где, да? Да, всю рыбу в этих южных странах выращивают и сюда везут за 3-9 земель. И если тут было полноценное производство с социальными гарантиями для рабочих, то теперь частники, вот, рыбаки занал вылавливают эту рыбу, то же самое. На газельках ее возят на большую землю. Такое... Ну как, перепроизводство лишнее. Зачем его возить куда-то, если тут можно было все производить? Так в том-то и дело, что, что... Налоги у нас тут были бы. Да, возить это порча продукта, то есть лишняя перезаморозка. Ну и в том числе, да. И отсутствие рабочих мест здесь да. на месте. и налоги. Потом сейчас кинотеатр «Аврора» тоже. Советский объект, <laughs> легенда, площадь Аврора, да? Такое культовое место, где... Раньше все собирались, uh -huh. как -то торговые центры не построили. Все, во-первых, сначала переименовали в Театр Петрушка. Че, серьезно? Ну, уже давно Театр Петрушка там. Да ты че, я не Театр Кукольный, Петрушка. Аврора, революционный, блин, и Петрушка теперь. Из Авроры Петрушку сделали? Да, последняя новость, его будут сносить, потому что там есть дефекты. Где? У кого? У Петрушки или Авроры? У, у, у, у, у Атри Авроры, <смех> да. У вот кого дефекты? <смех> Петрушка там не пришлась. Ясно.